Добрый день, товарищи трейдеры. Сегодня мы познакомимся с Форекс-стратегией, которая называется iTradeAims, то бишь Я торгую цели. И она пропагандируется как система, обеспечивающая торговлю без стресса. iTrade Aims уже довольно давно существует, активно поддерживается разработчиками и в целом по отзывам в сети зарекомендовала себя как. Весьма достойная система для внутренней дневной торговли. И хотя упоминается в мануале к системе, что в принципе она может применяться на любом инструменте и на любом таймфрейме, но главная пара, для которой предназначена стратегия, это евро-доллар, евро, евро юзд и таймфрейм м 1 то бишь минутные графики. Таким образом, iTreat является внутридневной торговой стратегией по своей сути для торговли на графиках M1. Ну и мы еще будем уделять внимание M5, но скорее для фильтрации сделок. Входить на M5 мы будем довольно редко, но в определенных случаях. Об этом позже. Время торговли по системе, в принципе, можно торговать любое время, но наиболее продуктивными Именно для этой системы считаются первые часы открытия сессии нью-йоркской, лондонской и азиатской. Как правило, в эти часы бывают сплески движений, которые мы и будем ловить. Но тем не менее существенные движения бывают на протяжении всего дня, и поэтому системы можно вполне торговать в любое время. Но именно вот первые часы сессии являются наиболее статистически продуктивными. В архиве, который идет в комплекте с этим видео, есть помимо мануала и э, вот таких вот правил входа по системе, которые изначально были на английском, я их перевел на русский. Такая небольшая шпаргалка, можете сверяться с ней по правилам входа, мы к ней еще вернемся. И э, здесь у нас в архиве присутствуют папки experts, sounds, templates. Все их необходимо скопировать с заменой, в папку с установленной программой Metatrader 4. После этого, после того, как вы скопировали папки из архива в папку с терминалом Metatrader 4, заходим в нашу программу торговую и открываем графики евро-доллара M1 и M5, как у нас этого просит система. Два графика, M1 и M5. Их сразу можно распределить вертикально, чтобы они находились вот так. И на каждом графике нам необходимо загрузить соответствующий шаблон. В комплект системы идет два шаблона для M5 и для M1 соответственно. Правая кнопка мыши, шаблон M5 AIMS версия 5.1 M5 template и соответственно на графике М1 мы загружаем шаблон с таким же названием, но с пометкой «М1». Вот такую картинку мы получили. Торговать мы будем преимущественно на «М1», на m 5 будем обращать внимание, но э, будем в основном следить за «М1». На «М5» больше как фильтр для того, чтобы видеть большую картину, большую относительно «М1», конечно же, так как «М5» по-прежнему... Не столь высокий таймфрейм. И в отдельных случаях мы будем входить на M5, но это будет нечасто. Все это я объясню. А сейчас давайте быстренько пробежимся по индикаторам, которые у нас присутствуют на графике, которые мы, соответственно, будем использовать торговля торговле по этой системе. Первое, на что мы обратим внимание, это MCGUTTER. Это вот эти наши три разноцветных скальчерсветних. Эмсегатор это не что иное, как стандартный метаторейдовский индикатор-аллигатор, только слегка модифицированный. Вот к нему тут еще добавляется вот такая фиолетовая, темно-фиолетовая линия, которая у нас обозначена пунктиром. Фиолетовая линия у нас есть не что иное, как красная линия, аллигатора на М5 и служит нам фильтром для входа в сделки, соответственно, когда цена ниже нашей пунктирной линии мы только продаем, когда цена на М1 выше нашей пунктирной линии фиолетовой, мы только покупаем такой своеобразный фильтр. По аллигатору, МСГАТОРу, это стандартный индикатор, как я уже говорил, Довольно подробную информацию вы можете найти о нем в интернете, воспользовавшись гуглом. А на что мы будем смотреть в этой системе? Мы, прежде всего, смотрим на то, спит ли аллигатор. В Его сон выражается тем, что линии, все три линии находятся в таком полугоризонтальном или совсем горизонтальном положении, и они переплетены. Ну вот как здесь, как здесь, как здесь. И вот здесь. То есть, когда линии переплетаются, у них нет четкого направления, ну, как здесь, или как здесь вверх, тогда мы можем сказать, что аллигатор спит. И когда, соответственно, у линии есть четкое направление, когда это у нас вот такие оповещения о возможных потенциальных позициях по этой системе про аллигатор когда у нас его рот раскрыт то есть все эти линии направлены вверх или вниз не переплетены не находятся в горизонтальном положении то тогда мы можем говорить что его рот раскрыт аллигатор не спит он находится в бодром состоянии духа и мы соответственно будем немножко по-другому входить в позиции вообще аллигатор это не что иное как три сглаженных скользящих средних сдвинутых немного в будущее поэтому вы видите что вот у нас сейчас трясутся свеча а наши скользящие средние линии аллигатора находятся несколько подаль текущего положения цены то есть таким образом немножко пытаемся наперед предугадать движение а мы будем преимущественно стараться входить в те моменты когда легатор спит и после этого освобождается только только начинается какой то тренд вверх или вниз мы будем пытаться войти в него в самом начале чтобы взять максимум также возможен вариант входа, когда аллигатор уже бодрствует, когда он уже откинул свою пасть. Но это менее, менее потенциально продуктивные позиции. Далее у нас есть внизу экрана в таком окошке индикатор Ames Waves. Это у нас осциллятор. Он показывает прежде всего моментом движения цены. Соответственно, довольно чутко реагирует на ее изменения и показывает нам текущий импульс. По поводу цветов, которыми он отображается, ну, зеленый, темно-зеленый, думаю, понятно. Зеленый, это когда растет, темно-зеленый, когда выше нуля, но падает. Красный, когда падает. А темно-красный, когда ниже нуля, ну, возрастает. Желтый цвет. Что же означает желтый цвет? Желтый цвет мы, прежде всего, и будем искать для входа в позиции. Так как по правилам стратегии мы будем входить только когда вот этот наш индикатор Ames waves находится не очень далеко от нуля, от нулевой линии. Вот она проходит. То есть мы можем входить только когда он желтого цвета когда уже он становится зеленым или красным это означает что цена уже довольно далеко убежала и лезть уже не стоит, лезть уже поздно следующий индикатор который используют в системе это AmesBox отображается вот такими вот коробками как вы видите такого серого цвета и мы и будем использовать для выставления отложенных ордеров. Мы будем торговать на пробитие коробки, ну, соответственно, используя фильтрацию и других индикаторов. Коробки эти строятся на основе минимум 5 свечей и на основе фракталов. Мы же будем смотреть за пробоями коробок и в том числе использовать их для выставления стоп-лоссов. Стоп-лосс выставляется на противоположном конце коробки и также это еще и фильтр если от одного конца коробки до другого больше 15 пунктов 15 пунктов или больше то мы такую позицию просто брать не будем я думаю вы также обратили внимание на наличие точек над свечами таких синих красных черных розовых все, все цветы там мы перечислим. Это несколько более дотошное определение используется в последних версиях индикатора. Изначально было всего два цвета. Это синий, соответственно, готовность к покупкам, и красный, соответственно, готовность к продажам. Эти точки вовсе не означают, что вот все надо продавать или покупать. Они всего лишь показывают нам на то, что следует обратить внимание на график и следить, что же будет дальше. Вот при появлении этих самых точек и раздается звуковая такая сигнализация, женским голосом произносится евро-доллар, сигнал на покупку, сигнал на продажу, таймфрейм М1, и нам, соответственно, стоит после этого сообщения обратить взгляд на экран, отвлечься от каких-то других дел и посмотреть, не возникнет ли Полноценный сетап для того, чтобы мы могли войти в позицию. Как я уже сказал, эти точки всего лишь сигнал обратить внимание на график. Они не являются сигналом для входа в позицию. Это просто своего рода желтый свет светофора. Ну и давайте перейдем к самому главному, к правилам входа и выхода. Первое, на что мы смотрим, это положение аллигатора на М5. Если на таймфрейме М5 он спит, то есть линии аллигатора переплетены и находятся в горизонтальном положении, ну, вот здесь, то мы пока не будем входить в позиции на М1, будем ждать, пока на М5 образуется какой-то тренд. То есть когда аллигатор на М5 откроет свою пасть так как если нет тренда на М5, мы не будем входить на М1, так как это более э, рискованно. Если на М5 есть выраженный четкий тренд вверх или вниз, то мы переходим на М1 и, соответственно, будем открывать позиции выше, выше нашей э, пунктирной линии только на, на покупку. И ниже пунктирной линии, отображающей красную линию аллигатора на М5, мы будем только продавать. Вот, в данный момент цена ниже нашей фиолетовой линии пунктирной, значит, соответственно, мы можем рассматривать только сигналы на продажу. Это первый фильтр, который мы будем рассматривать при возможном открытии позиции. Далее мы ждем возникновения точки, когда точка находится над ценой это потенциальный сигнал к продажам, когда точка находится под ценой, это потенциальный сигнал к покупкам. Ну вот у нас сейчас цена ниже нашей времени мы рассматриваем только сигналы на продажу. Появилась красная точка, значит, соответственно, это нам знак к тому, чтобы приготовиться продавать. После возникновения точки мы смотрим с петли «Аллигатор». У нас шваргалки это то, что также написано. Если точка да, спит ли аллигатор? Если да, и аллигатор спит, соответственно, наши стоящие средние переплетены и находятся в горизонтальном положении, ну, вот, допустим, как здесь, то это у нас будет сетап 1. А если же нет, если пасть аллигатора раскрыта, вот как сейчас, то это потенциальный сетап 2. Давайте вначале разберем ситуацию, когда аллигатор спит. Это наиболее а, потенциально выгодный сетап, хотя и с помощью сетапа 2 очень часто можно принимать хорошие сделки. После того, как мы выяснили, что аллигатор у нас в спячке, мы смотрим, находится ли свеча с точкой внутри коробки. А, ну, вернемся немного назад, вот когда у нас аллигатор спал, и тут вот у нас... Появилась вначале красная точка над свечой, потом розовая. В общем, сигнал на продажу в виде точки был, и свеча с точкой находилась внутри коробки. Все верно. Смотрим дальше. Свеча с точки внутри коробки. Если да, то переходим к дальнейшей проверке. Если нет, то проверяемся сетап 2. Итак, если свеча с точкой у нас внутри коробки находятся. Проходит ли э, позиция фильтрацию нашей фиолетовой линии пунктирной? Ну, как я уже говорил, ниже пунктирной линии мы только продаем, выше только покупаем. Ну вот у нас тут появилась, когда свеча с точкой, она цена была ниже пунктирной линии, соответственно, фильтр на фиолетовую линию проходит. Позиция, если не прошла бы, то... Если бы у нас, ну, допустим, цена ниже фиолетовой линии, а появился какой-то сигнал на покупку, мы бы его просто проигнорировали. Вот тут, соответственно, такая у нас стрелочка идет, и нам шпаргалка говорит, что нет, не торгуем. В таком случае просто ждем следующего сигнала. Итак, если прошло фильтрацию фиолетовой линии, мы смотрим на наш индикатор Ames Waves. Раньше он назывался AO, и поэтому... В шпагалке он так и описан. На английском было точно так же. Мы смотрим, недалеко ли АО от нуля, от нулевой отметки. Ну, как я уже говорил, мы можем входить в полиции только когда индикатор AMS Waves желтый. А если индикатор AMS Waves уже ушел довольно далеко, то есть зеленый или красный, она уже убежала, то мы в таком случае не торгуем а если близко к нулю то есть желтого цвета то переходим к следующему вопросу мы смотрим на размер нашей коробки коробка у нас узкая то есть если возможность поставить небольшой стоп под узкой коробкой подразумевается ее размер не более 15 пунктов если размер коробки от края до края 15 пунктов или больше, то мы такую позицию игнорируем, ждем следующего сигнала. Ну вот, наш пример, давайте уже возьмем, меряем коробку. Здесь всего-навсего 5 пунктов. Вот вполне нам подходит. Окей. Коробка узкая, маленький стоп. Если э, нет, то есть размер коробки больше 15 пунктов, то не торгуем. Если да, коробка небольшая. 15 пунктов или меньше, то переходим к следующему вопросу и смотрим на М5, Близка ли граница коробки на М5 к текущему нашему положению цены. Ну, то есть, просто для того, чтобы нам было немножко удобнее, если вот в данный момент на М1 у нас край коробки чуть ниже которого мы будем ставить отложенный ордер, совпадает или находится близко с краем коробки на М5, то мы, соответственно, лучше будем торговать на правой коробке на М5. Конкретно в нашем примере здесь я взял свечу в час 26 на М1, Смотрим на М5 в час 25 и видим, что действительно цена уже тут подошла близко к границе коробки на М5. Соответственно, мы выставим следуя нашей фрагилке отложенный ордер чуть ниже коробки на М5, если близко находится граница коробки к текущему положению цены на М5. Поэтому мы выставим отложку чуть ниже границы коробки. На 1-2 пункта буквально. На М5. То есть... Где-то вот. Здесь мы бы выставили наш отложенный ордер. Чуть ниже коробки на М5. Если бы здесь, в нашем примере, граница коробки на М5 была бы где-то далеко, то мы, соответственно, выставили бы отложенный ордер чуть ниже границы коробки на М1. Это мы рассмотрели сетап 1, когда у нас аллигатор на M1 спит. Теперь давайте рассмотрим сетап 2. То есть, э, случай, когда аллигатор бодрствует его пасть раскрыта и уже есть какое-то направление. Итак, вот подходящий пример. А у нас появилась свеча с точкой. Свеча находится ниже нашей фиолетовой линии и при этом Сигнал на продажу, то есть мы его вполне можем рассмотреть. И аллигатор не спит, обратите внимание. Когда аллигатор бодрствует, это сетап 2. Соответственно, у нас появилась сейчас с точкой. Мы проверяем. И аллигатор не спит, значит сетап 2. Начала рисоваться новая коробка после точки. Да, все продолжает рисоваться. Дальше. В согласии ли с фиолетовой линией? Ну, наша фильтрация по нашей пунктивной фиолетовой линии. Да, сигнал на продажу и находится ниже фиолетовой линии. Цена, в момент, значит, мы вполне можем брать такую позицию. Проверять дальше. АО. То бишь у нас индикатор Aims Waves близко к нулю. Смотрим. Да, индикатор AmesWaves желтый, дает нам право войти в позицию. Смотрим дальше. Если же AmesWaves был бы красный, то есть уже образовалась некоторая перекупленность, то мы бы не входили. Коробка узкая. Если возможность поставить маленький стоп, измеряем нашу коробку. Тут опять же 5 пунктов. Напоминаю это графики М1. То есть коробка маленькая. У нас стоп всего лишь 6-7 пунктов. Стоп, напоминаю, я уже говорил об этом. Мы выставляем чуть выше противоположной границы нашей коробки. Ну, отложенный ордер. Ну, в данном случае на продажу в этом примере мы ставим на 1-2 пункта ниже коробки. Наш приказ sell stop. А стоп-лосс у нас будет на 1-2 пункта выше верхней границы коробки. Соответственно, в данном случае 6-7 пунктов. Итак, коробка узкая. если Есть возможность поставить маленький стоп, если бы она была большая, то есть 15 пунктов или более, мы бы не торговали. А так как она у нас маленькая, мы смотрим, близко ли граница коробки на М5. Ну, давайте для разнообразия решим, что даже не будем проверять, а... Для того, чтобы показать другой вариант, нежели, чем в предыдущем примере, мы решим, что коробка, граница коробки на М5 довольно далеко. И поэтому в данном случае мы выставим наш отложенный мордор на продажу чуть ниже границы коробки на М1. То есть вот здесь где-то. Давайте отметим это вертикальной линией, линии. Соответственно, стоп-лосс у нас будет чуть выше противоположной верхней границы коробки вот. не очень хорошо видно чуть выше границы коробки на 1-2 пункта буквально соответственно как и в предыдущем примере если бы граница коробки на m5 была близко то мы бы выставили отложенный ордер чуть ниже ее на m5 а в случаях когда аллигатор бодрствует не спит не стоит входить позже второй коробки, после того, как аллигатор раскрыл свою пасть. Ну, как считаем, первая коробка это та, на которой линии аллигатора еще были переплетены. Это первая коробка. А вторая коробка, вот как только они раскрылись все она нарисовалась, вот в данном случае мы ее разбирали. На второй коробке мы еще можем входить. А вот на третьей коробке четвертый, пятый и так далее, после того, как аллигатор раскрыл свою пасть, входить уже не стоит. Так как великая вероятность, чем дальше цена уходит, тем больше вероятность, что она вернется и наш стоп лосс сработает. А мы этого естественно не хотим. То есть по сетапу 2, когда пасть нашего аллигатора раскрыта, мы входим только если Наш сигнал образовался на второй коробке после открытия пасти аллигатора. Если это третья коробка, четвертая, пятая и шестая, то вероятность хода меньше. Вы, конечно, можете взять такую позицию, никто вам не запрещает, но этого делать все-таки нежелательно, так как вероятность прибыли в этом случае уменьшается. А как мы будем выходить из позиции? Из позиции мы будем выходить при наличии при возникновении противоположной нашей позиции точки. Ну, вот, допустим, вот здесь мы продали. Ждем, ждем, ждем. Цена продолжает падать вниз. Тут у нас потенциальный сигнал на продажу. То есть, если точки появляются над свечами, это потенциальный сигнал на продажу, на них мы не обращаем внимания. А когда появляется точка под свечой, потенциальный сигнал на покупку, вот тут еще черная появилась а то это нам, нам сигнал для выхода. То есть, когда появилась точка противоположная нашей позиции, мы такую позицию закрываем. Ну, в данном случае мы заработали бы 19-20 пунктов, а стоп-лот у нас был всего лишь 6 приблизительно пунктов. То есть, практически 4 раза больше мы могли заработать. Ну, и как обычно, дожидаемся закрытия свечи, так как пока свеча не закрылась, это наша самая точка вполне может перерисоваться. Седукция развернется и двинется вниз. То есть выходим из позиции мы при возникновении точки, которая противоположна нашей текущей позиции. Также можно использовать трейдинг стоп для выхода из позиции. Обратите внимание, что у нас на графике самодин 1 есть вот такой советник. VE AIMS он автоматически выставляет стоп-лос и профит. Если он вам не нужен, просто удалите его. Советники, удалить, и он удалится. Или же вы можете воспользоваться его функционалом. Заходите в советники свойства. И здесь можно задать те уровни в пунктах стоп-лосса и профита, которые будут автоматом устанавливаться по умолчанию. К тем позициям, которые вы открываете. Позиции, которые мы будем открывать, к ним стоп-лоссы и профит, вот здесь обозначены в числах для пятизнака. То есть для пятизначных брокеров 150 пунктов это 15 старых пунктов, 200 это 20 старых пунктов. Ну вот, если мы сейчас откроем позицию какую-то любую, Допустим, купим евро-доллар, у нас появилась полиция, и сейчас с первым а, тиком на графике а, мы увидим, вот автоматом у нас выставился стоп-лосс, а и профиту профит вот выставился. То есть при открытии а, какую-либо позицию открываете, или отложенный ордер, или рыночный приказ, автоматом выставляется стоп-лосс 15 пунктов, цик-профит 20 пунктов. Все это можно поменять на советника, либо полностью его удалить советники удалить мы рассмотрели примеры на продажу для покупок ситуация полностью зеркально пользуйтесь вот этой нашей шпаргалкой. здесь все довольно а, хорошо расписано в сочетании с этим видео в правилах вы не запутаетесь также также нам Авторы предлагают для расчета размера позиции воспользоваться онлайн-калькулятором forexcalc.com Здесь вы можете выбрать, в какой валюте выражен ваш депозит. Ну, тут только доллар. Мы обычно все открывают доллар. Ввести можно и размер нашего депозита. Ну, Допустим, там 1000 долларов. Вводим риск какой, каким процентом от э, депозита мы будем рисковать, ну, допустим, 3%. Вводим стоп-лосс в пунктах, ну, допустим, 15 пунктов, и э, выбираем валютную пару, которой мы будем торговать. Ну, вот в нашем случае евро-доллар. И высчитать. Вот у нас показывает, что при заданных параметрах риска и размера стартового депозита, нам нужно торговать вот в этой позиции, которую мы задали для евро-доллара со стоп-лоссом 15 пунктов риском, 3% от 1000 долларов. Торговать позиции 0,2 лота, то есть 2 мини-лота или 20 микро-лотов. Проще говоря, 0,2 лота. Соответственно, если бы мы задали рисковать двумя процентами от депозита или даже одним то у нас бы выставились совершенно другие числа нам бы вот при риске один процент от депозита со стополцем 15 пунктов попали евро-доллар мы бы торговали шестью микролотами то есть 0.06 лот 0.06 вот такой калькулятор, можете его использовать и для любой другой системы в собственной торговли. Весьма полезная штука. По риску по управлению капиталом, авторы для стратегии iTradeAmes рекомендуют не больше 3% на сделку. Риск ставить. То есть, соответственно, от 1% до 3%. На этом все. Спасибо за внимание. Видео записано специально для сайта tradelikepro.ru до свидания.